Слушай, подружка, послушай, подружка, послушай, подружка, ты хотела. Мокнуть тебя постоянно Говорят, ты грустишь Но не надо Я на крыльях дружбы прилечу Сдую твои тучки Ведь нам все по плечу Драматичная ты сучка Рады, рады, что мы рядом, рядом, рядом, сучка, люблю тебя, дубинка, ты моя валентинка, свиданки это классно, но есть что получше, легендарная сучка.